Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня в наше зрения по многочисленным заявкам попадает система Forex Octopus от уже многим известной Элиты Ласкер, продукты которой мы не раз рассматривали на страницах блога tradelagpro.ru. И вот на днях Элита выпустила новую систему и тут же уже начали поступать. Заявки, просьбы ее как можно скорее выложить, рассмотреть. И эта система, так как она способна работать на восьми парах, вот они здесь перечислены на офсайте, это доллар-франк, фунт-доллар, доллар-канадский доллар, фунт доллар-иена, доллар доллар, доллар новозеландский доллар-доллар, Австралийский доллар-иена, евро-иена и канадский доллар-иена. Вот эти 8 пар перечислены. И как 8 щупальцев осьминога мы можем торговать на этих 8 парах независимо и тем самым получать больше профита. Вот поэтому система называется Спрунтом осьминогом. Вот. Ну, но в сайте ничего особо интересного нет. Обычная реклама. Вот нам. За 100 долларов всего нам все предлагают а купить систему. Давайте посмотрим, что же это за осьминог такое. Как обычно, копируем папки в наш терминал. Соглашаемся на все замены. И после этого открываем метатрейдер. Так, ну вот здесь у меня уже установлено. Давайте на какую график установим устанавливаем систему. Открываем одну из восьми пар указанных на сайте. Вот, да, ну давайте фонд доллар Таймфрейм для системы используется часовой. То есть как графики по умолчанию открываются с часовым таймфреймом, так их и оставляем. Правой кнопкой мыши, шаблон. И выбираем Forex Octopus, то бишь восьминожек то у нас появляется такая картина. Да, сразу скажу, что система очень простая, очень-очень, даже совсем простая. Используется пересечение скользких средних, чего, кстати, очень многие не любят. И несколько осцилляторов фатриты для фильтрации сигналов. Ну, давайте... Все-таки посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть э, красная с количеством с периодом 55. Все в количестве в этой системе экспоненциальные используются. У нас есть количество среднего с периодом 55. красная найдет посередине. Обозначает нам, как бы, э, обозначение тренда, что сейчас превалирует на рынке продажи или покупки. Также у нас есть Скорее всего, с периодом 13 Она нам, и будет использоваться при пересечении двух средних 5 и 13 для э, входов в позиции. И есть вот такая скорее всего с периодом 3. Это для. Э, здесь она используется для выхода более такого краткосрочного из позиции. Здесь используются два варианта. Возможно, выходы из позиции более долгосрочные и, соответственно, менее долгосрочный Выход с меньшим профитом, но более гарантированным, можно так сказать. Это мы все сейчас разберем. Индикаторы Octopus 1 и Octopus 2. Это осцилляторы. Они нами будут использоваться для подтверждения сигнала входа. И как вы можете... Заметить, Октопус 2 это более быстрый осциллятор, то есть он более чаще реагирует на рынок, более чувствительно на Octopus 1, это более такой, с большим периодом осциллятор, то есть он несколько медленнее реагирует на изменения на рынке. Оба нами будут использоваться при торговле. И что же... Как же входить по этой системе, что же с нею делать? Нас интересует больше не цена, а пересечение именно зеленой качественной не с периодом 13. Мы ждем, чтобы она пересекла нашу красную линию с периодом 55 снизу вверх. Это первый сигнал, основной, к тому, чтобы приготовиться, рассматривать покупки. Далее мы переносим взгляд вниз, смотрим, чтобы... И Октопус 1, и Октопус 2 были зеленого цвета. Это напоминаю для покупок. И после этого, если они зеленого цвета, ну вот здесь они уже у нас были сразу в момент пересечения э, зеленой линии, красную, у нас и октопус 1, и октопус 2 были зеленого цвета. Значит мы смело можем покупать где-то... На закрытие вот этой вот свечи давайте поставим галочку мы поставим галочку здесь мы вошли стоп лоссы стоп-лосы в системе не используются Прита предлагает использовать индикатор капус 2 как индикатор для выхода из позиции как в случае убытка так и в случае прибыли в общем, как только он изменится в сигнал противоположный, вот да, в, случае, в нашем случае для покупок, как только появится красный столбик, индикатора Actopus 2, и при этом после закрытия текущей свечи, так как пока свеча не закрыта, показания индикатора вполне могут измениться, что вполне нормально. Как только появится красный столбик, индикаторах Топус 2, мы выйдем с позиции. Ну, вот на данный момент э, здесь этого еще не произошло. И мы продолжаем держать позицию. Э, если вы все-таки предпочитаете, чтобы всегда был установлен стоп-лосс именно в цифровом значении, э, то в данном случае Элита советует ставить стоп-лосс на 5-7 пунктов ниже для покупок скодячий средний с периодом 55, нашей красной. То есть в данном случае вот это здесь. И постепенно с увеличением цены и движением, сколящий средний вверх, наш стоп-лос будет сокращаться. Ну вот, тут в данный момент позиция открыта была бы после системы, и было бы плюс 126 пунктов еще висело. Но мы не знаем, пойдет там фунт вниз или прямо сейчас развернется. Давайте посмотрим лучше на э, моменты, когда сделки были бы уже закрыты. И заодно разберем продажи. Ситуацию для продаж. А для продаж что мы ищем? Пересечение, чтобы э, зеленое скользочное сведение пересекало красное скользочное сверху вниз. Вот как в данном случае. Далее мы смотрим на наши осцилляторы. И как только оба Осциллятора и октопус 1, и октопус 2 станут красными. После закрытия этой свечи мы можем продавать. Открывать сделки на продажу. Вот в нашем случае это вот здесь произошло пересечение. А, зеленая линия сверху вниз пересекла красную. Но осцилляторы были еще на этот момент зелеными. Оба. Октопус 1 сменил цвет на красный. А затем и октопус. 2 сменил цвет на красный то есть после закрытия вот этой вот свечи мы можем продавать давайте выставим галочку где мы продали где то вот здесь после закрытия этой свечи мы продали и э, оставляем сделку открытой стоп лосса у нас э, нет стоп лоссом выступает нам у нас индикатор Октопус 2 или же можно его выставлять на 5-7 пунктов выше красной линии два варианта в принципе оба равносильно, скажем так и э, вот после закрытия этой свечи что мы видим цена несколько шла вниз потом возвращалась, но стоп лосс не был задет и индикатор Octopus 2 не менял цвет оставался красным соответственно мы следовали за ценой все ниже и ниже и потом вот у нас появилась свеча после которой а мы закрыли позицию так как Octopus 2 индикатор сменил цвет на зеленый соответствующий тому что настроение на рынке сменилось и возможно сейчас начнут, начнутся покупки ну вот что и произошло Давайте опять же поставим на этот раз крестик, где уже мы вышли из позиции. Вот на вот этой вот свечи после ее закрытия мы вышли из позиции. Напоминаю, что пока свеча не закрылась, показания индикаторов могут измениться. И пока свеча все еще открыта, никаких действий принимать не стоит. Смотрим на ситуацию, ситуацию на графиках только после закрытия свечи ну давайте вот посмотрим сколько мы заработали в этой вот сделке мы в ней заработали приблизительно 270 пунктов весьма и весьма неплохо продолжалась сделка 43 часа на часовой графике 43 свечи а свечи прошло соответственно почти два дня но зато и профит был неплохой после этого цена несколько колебалась но вскоре сложилась ситуация для покупок и вот они до сих пор сели ну как-то закроется мы еще пока не знаем а, так, но не все так гладко, потому что когда, когда цена колебается когда происходит вот такая резня хаотичное движение вверх-вниз возле красной линии с периода 55, который нам служит сигнальной то у системы Могут быть и будут убыточные сделки. Это нормально, с этим ничего не случится. С этим ничего не поделаешь. Ну вот тут вот, допустим, было пересечение вверх. И при этом оба осциллятора были зелеными. И как только осциллятор стал красным... А, нет, тут вот закрылась... Раньше, так как было закрытие пятницы, естественно, мы бы закрыли позиции. Ну, тут был бы убыток 45 пунктов. С такими убытками приходится мириться. Ну, как правило, в этой системе прибыли намного превышают убытки, поэтому ничего страшного я в этом не вижу. По системе не стоит торговать, если в момент сигнала есть какие-то новости, экономического характера а, выходят, ну допустим появляется сигнал и вы видите, что через 15 минут будут ну, новости выходить то в этом случае торговать не стоит, почему? Потому что может цена резко развернуться и пойти против нас как посмотреть и где смотреть новости? Заходите на threadlakepro.ru здесь есть вот ссылочка справа экономический календарь и здесь расписано где найти экономический календарь на что смотреть и э, как реагировать и, э, да забыл упомянуть для чего нужна для чего нужна э, желтая скажения э, для трейдеров которые не любят держать долго позиции это предлагает возможный выход из позиции более такой ранний когда желтая и э, зеленая линия пересекаются. Тогда мы выходим из позиции. Вот, допустим, вот здесь мы купили. И как только э, желтая линия пересекла зеленую сверху вниз, мы выходим из позиции. Тут был заработок очень маленький, 309 пунктов, мм, но зато закрылись, так сказать, с гаран гарантированной прибылью, пусть и небольшой. Это вот такой вариант э, выхода из позиции для тех, кто не любит долго ждать держать позиции как я уже напоминал упоминал с системой можно торговать на 8 парах на основных и э, тут я не вижу ничего сложного что может какие-то сложности вызвать у начинающих трейдеров система крайне и крайне простая но тем не менее прибыли как правило превышает убытки в несколько раз. И системой вполне можно пользоваться и торговать с прибылью. На этом все. Видео записано специально для сайта tradelokopro.ru До свидания.